Друзья, всем привет! Сейчас в компании Неработа запустился новый, замечательный маркетинг под названием Ультра. Компания работает уже третий год. Выпустила очень много миллионеров, которые получали от 14 до 20 и более миллионов. Очень много миллионеров. Так как она выпускает Замечательнейшие маркетинги. Раз в год выходит один маркетинг, не более. Чем это очень хорошо. Люди не, не расползаются по другим маркетингам, предыдущие зависают. А здесь все задумано и идет по накатанной дорожке. Вкратце я сейчас вам расскажу всю, все перспективы заработка в этой компании. Мы, повторюсь, заходим на подписку Ультра. По условиям команды, да и вообще для движения, лучше прокупить сразу несколько столов. Вот у меня сейчас закрывается уже третий. Переливы здесь работают. Это вот не мой человек. Я вам сейчас покажу. То есть сейчас я закрою третий уровень, завтра уже буду на четвертом. Возможно, его уже закрою и перейду на пятый. Ну, и это я сейчас вам по порядку расскажу. А также у нас будет работать прогрессив и турбо. Мы будем получать клоны и переходить сюда. Покупать ничего не надо. Мы идем самым таким конкретным командным движением. Команда обалденная. Она работает только здесь и не прыгает из проекта в проект. Так, вот вам сейчас покажу. Получаем, кстати, каждый новичок получает здесь созданную профессионалами автоматизированную воронку продаж на базе Телеграм-бота. Здесь будет все. Все о проекте, э все маркетин эти маркетинговые уловки и так далее, и так далее, и так далее. Ну, это вы знакомьте в своем комбинете, прочитайте. То есть для новичка это просто реальный инструмент, чтобы выстроить свою команду. Она снимает возражения, ну и так далее, Почитайте. То есть это просто красавица. Кто создал такое, я же говорю, у них маркетолог уровня бог. Итак, партнерская программа. Останавливаться я не буду на ней. Я вкратце просто пробегусь. Первые уровни у нас 13, и они все накопительные. С пятого мы начинаем уже получать. Пробегаем здесь моментально. Я по объясню почему. Мы уже сразу здесь получаем 5 клонов. В. Первый стол, первый выплату 1520, тысячу снимите, 500 оставите. Объясню потом зачем. Ну и там накопление пошло. С шестого уровня уже здесь 10 клонов в первый стол, 6 клонов в прогрессиву и накопление. Далее, седьмой. Выплату мы получаем уже 14, остальное уходит накопление на восьмой уровень. 10 клонов здесь у нас уходит в турбо. Рефералка 2000 Рефералка здесь вообще жирнючая. Смотрите. 2000 на 3 уровня вверх. 1000 с личника. 600 со второго уровня. 400 с третьего. Я вот работаю в одном из, мо... <coughs> из проектов. Значит, у меня выстроилось... 37 было личников. У меня выстроилась команда в 2 с лишним тысячи человек. Вот представьте. Ну, пускай там будет поначалу до восьмого уровня 15 человек, это 15 тысяч. Здесь уже будет там человек 40, ну а здесь понятно больше сотни. То есть вы все пощупаете и все увидите. На девятом уровне мы уже получаем 20 тысяч, остальное уходит на накопление и на десятом уровне 23 клона у нас на второй стол, один клон в пятый стол остальное накопление, и мы уходим на 11 где у нас выплата уже будет 36 тысяч, а рефералка 10 тысяч, 5 тысяч, первый уровень, второй 3 тысячи, и третий 2 тысячи. Вы представляете, какая здесь рефералочка? Вот будет у вас уже здесь 15 человек закрываться на первом уровне, и вы будете получать, ну, я не знаю, просто бешеные деньги. 12 уровень, 50 клонов, Первый стол, 10 клонов, прогрессив, 2 клонов, турбо и накопление. И 13 уровень у нас, выплата уже 202 тысячи рублей. Остальное уходит накопление на 14, заключительный уровень. Здесь у нас 3 нар, море клонов, не буду перечерть, тратить время. Жирнючая рефералка, как обычно, 27 тысяч с первой линии, 16 200 со второй, а я вам говорил, сколько же может быть на второй, и 10 800 с третьей, а здесь ну, уже может быть и 200, и 300 человек, и 400, смотря как работать. Если у вас есть уже своя команда, своя структура, ну, Пройти мимо такого замечательнейшего маркетинга – это просто большая глупость человеческая. Со второго человека мы получаем 690 тысяч на выплату. И реинвест с третьего. Мы крутимся здесь постоянно. Плюс этих море клонов. И что дают нам клоны? Смотрите, в чем супер именно этого маркетинга. 50% клонов уходит чисто под новичков. Программа сама ищет, кто новенький, и зашел. И под него сразу клончики. Чик-чик-чик, полетели. Технические клоны это вообще бомба. За них будут ну, буквально бороться. В, там, в чатах вы все вы прочитаете. Они как хвостик будут идти за вами след вслед. И 25% обычные клоны. Но вот эти мне, конечно, вообще ни в одном проекте такого не видел. Вот за более чем 10 лет. 25% обычные клоны, ну они как обычно, сверху вниз, слева направо по структуре. Вот такой маркетинг, друзья, который нельзя пропустить. И да, я забыл. Здесь у нас каждые 4 дня идет списание 40 рублей. То есть движение дает не только клоны, ну и эти, списай, э, с, которые будут списываться, 40 рублей. То есть пополните баланс чуть больше, там над ней 10 хотя бы. Не, ну не 10, 12. То есть 120 рублей, там 200 закиньте. Они у вот вас здесь будут постоянно лежать и каждые 4 дня автоматом списываться. И клончики будут ставиться, ставиться, то есть помогать закрытию. Мало того, что будут эти клоны от вышестоящих, переливы. Плюс здесь мы смотрим обязательно цепочки выстраиваем, которые можно закрывать. Где-то у какого-то партнера нету одного цепочки в команде. Одного человечка, чтобы закрыть. Туда мы раз клончика купили. И он раз закрылся, полетел дальше. Твой вышестоящий там закрыл. Ну, повторюсь, бомба. Третий год. Никаких замедлений по выплатам. Все четко работает. Абсолютно. Я сделал предварительный чат. Вот он мой, ультра, не работа. Здесь я накидал кое-какой информации, ознакомитесь. Потом, после регистрации, вы мне свой логин, я вас добавляю в командный чат, именно команды нашей, и гостевой чат основного канала, основного чата проекта. Так что, это большая, вкусная, огромная вишня на ваш новогодний денежный который каждому необходим так как год заканчивается деньги всем нужны а работать мы будем теперь только в этом проекте в этом маркетинге так как здесь повторюсь их работает уже три прогрессив и турбо. сюда мы заходим автоматами те клоны которые будут переходить сюда они также будут здесь давать движение и мы также будем прекрасно зарабатывать с нашей новой командой. Повторюсь, команда молодая, упорная, к цели идет. Ну, вы зайдете в чаты и все увидите. Здесь просто писки, крики, визги от счастья. Я вас жду, друзья. Вы будете тоже при деньгах и очень довольны. Всем пока. Хорошего ноября. Больших чеков, быстрого движения к замечательным таким нашим деньгам. Пока-пока, друзья.